всегда возникает какой-то непонятный хайп. Тут тоже же в какой-то момент все забегали, что вот сейчас мы все начнем продавать куриные лапки в Китае, а ведь там в России, знаешь, как вот, типа, у нас там оружие чистят кирпичом, да, вот, значит, да, да, у нас, значит, лапки выкидывают, а тут мы их чуть ли не будем там собирать и продавать в Китае в три дорого и все там станем долларовыми миллиардерами. Но вот не произошло этого, мне кажется, не, не валяются на дороге золотые монеты и вот эта история недавнего хайпа с куриными лапками, когда оказалось, что, во-первых, по качеству мы не тянем, это раз, и по объемам у нас просто нет таких объемов, которые нужны Китаю. Ну и, oh, и oh, да, и вот проблемы сертификации тоже очень большие, то есть это вот кстати, если говорить про проблемы поставок в Китай, то это можно записывать, наверное, там Трехчасовую лекцию, где просто подробно обсуждать несколько десятков пунктов, которыми китайская таможня, там, китайский сельхознадзор, и прочее, то есть они защищают свой рынок своего потребителя. Все правильно ты говоришь, абсолютно верно. Это проблемы, которые ну, сильно ограничивают. По поводу лап, лапок куриных, как раз я был на Сиале в прошлом году. В этом году понятно, что его не было. Когда только-только открыли куриные лапки. И вот я подходил к нашим, одним из крупнейших наших производителей. Не буду говорить кому. Ну, в первый же день, там, ближе к вечеру, что-то сошел там, лясы поточить. Ну, говорит, как дела, все нормально там. Есть ли интерес к вашим лапкам у китайцев? А там одна девушка такая, ну... Не помню сейчас, не буду врать по должности, достаточно высокая. То есть не просто, которая на стенде стоит. А она в таком легком офигении. Говорит, вы знаете, Владимир говорит, а мы уже все продали. Я говорю, в смысле все продали? Ну вот, говорит, все наши лапки, которые мы производим, ну понятно, что раньше них их на маку перемалывали, а сейчас, говорит, мы все эти лапки, вот меньше, чем за день, первый день работы выставки, мы уже подписали все контракты на год вперед. То есть мы вот можем сейчас закрываться и уезжать. Мы свою задачу выполнили. А самое интересное, что потом в, в конце прошлого года, в ноябре, по-моему, вот так получилось, что перевозчик, который занимается рефрижераторными перевозками, в общем, встретился я с представителем этой же компании, говорю, ну, как дела у вас? вот, Все, как возить? Они говорят, слушай, говорю, переплевались. Ты правильно говоришь, да? Стандарт не тот, обрезка не по тому суставу, цены продавливают на уровне на, на уровне принтуса. Вот нам говорит, на самом деле сейчас получается так, что в муку перемалывать, что в Китай продавать. У нас выхлоп один и тот же, только геморрой меньше, муку перемалывать. И вот мы не знаем, надо это нам или не надо. Вот эта вот экономика больших чисел китайских, она приводит к тому, что вот, например, по зерновым, когда китайцы ведут переговоры, они всегда говорят: "Ребята, цена это вопрос второй. Первый вопрос: сможете ли вы мне обеспечить объем одного и того же качества под мои требования? Объем под мои требования. Что это значит? Я читал, как-то выступал с докладом. Порт джиджао такой есть. Там один из зерновых хабов. Ну, там, повыступал, рассказал о том, что вот, Россия, там, зерновой монстр, там, готова все, весь мир накормить. Ну, и после выступления, там, за этим, за... на кофе кофебрейке подошел ко мне дядька, поговорил, ну, говорит, рабс, можешь семечку рапса предложить? Говорит, да, конечно, надуваю щеки, говорю. Ну, говорит, до 5000 тонн в месяц, вообще, говорю, без проблем совершенно. Человек так пожевал губы, говорит, я, говорит, тонну полторы в день давлю, то есть вот 5 тонн, это мне говорит на неделю не хватит. Он, говорит готов мне обеспечить, ну вот половину там там например, 15 тысяч тонн в месяц, готов обеспечить. Я такой раз и прижух, я понимаю, что я 5000 тысяч тонн то я могу им обеспечить сроком там на два-три, ну, максимум там на 45 5 месяцев, а потом все закончится. Он говорит, а мне нужно вот 15 тысяч тонн в месяц круглый год одинакового качества. И все, и мы сдуваемся. Потому что мы не можем это сделать. Китай, он такой большой, и он такой монструозный, что наши объемы ему все-таки кажутся мелкими. Тут надо отдать, правда, должное э -э ограничение по импорту зерновых. То есть Китай в основном берет зерновые, которые за Уралом или там за Байкалием. Да? Наш, наши реально зерновые Просторы, которые на территории европейской части России, оттуда запрещен экспорт зерна в Китай. Только сую разрешили вот в этом году, в прошлом году. А так это все за Уралом, и Дальний Восток. Запрет, как я понимаю, это скорее для того, чтобы мы не остались без хлеба, правильно? Чтобы ушлые производители, ушлым китайцам... Не продали. Нет, это, это китайцы, это китайский, китайский сельхознадзор, вот он проверяет, ездит, смотрит вместе с нашим Россельхознадзором, делает там мониторинг полей, проверяет зараженность вредителями, ну даже не вредителями, а культурами вредителей. Там повелика, Амброзия, которую китайцы очень не любят, очень боятся, потому что действительно такая штука очень заразная. И вот они говорят, что, к сожалению, все зерно, которое растет в европейской части России, так или иначе, вот оно несет на себе следы вот этих гадостей, которых китайцы очень боятся. Вот это да. То есть, ты меня ударил в само сердце. Значит, Получается, это не потому, что мы им не продаем, а они не берут